Порабатываю первую обновленную ступень уже не первый раз в жизни, встречаясь с выбором предложения работы на две или более. Как поступать, если канал ясновидения недостаточно развит. -ху -ху -ху. Если вам предлагают выбрать работу, то выбирайте ту, на которой больше платят. Вот так. Если не платят больше, то не идите. Вообще, мне лично, вот сколько я живу, никто никогда никакой работы не предлагал. Как это люди могут жить так, что им кто-то предлагает работу? Так интересно. Я всегда работаю искал сам.